Ну что, товарищи? И раз, два, три, елочка гори. Ну, неощутимо, но, но она горит. Да, теперь ярче стало, фары еще и протер. Ну как-то я думал, что будет прям. А ничего не получилось. Ух ты, шустро ты идешь, пацан, в подъем. А, конечно, я, понимаю, что ты ходом поднимаешься по голореду. Поэтому максимально шустро стараюсь удрать от тебя. На улице каких-то 13-16 градусов, а рукам уже что-то как-то некомфортно. Надо перчаточки надевать. Как в той самой песне. Закончилась гроза, и дождь прошел. На небе появилась полная луна. И повалил во двор подвыпивший народ Смеются мужики, кричал ты мне до сна Вот теперь ощущается, что у нас две фары горит И это прекрасно Потому что их ехал, вообще ничего не видно было У меня план Буран Доехать до города Елабуга там встать на стоянку А на завтра мне останется Чуть меньше, чем 800 километров Проехать выгрузка мне только послезавтра В 13 часов дня пока все в графике все замечательно и быть может я заеду в казачью заставу дабы искупаться Добро пожаловать в новый день которым я даже почти тронулся симпатичный рассвет Кафе от заката до рассвета. Ну, такое себе на самом деле в плане еды. Ну и стоянка такая. Летом пыльная, холмистая. И зимой скорская. Так что вот. Сейчас я, наверное, поеду до заправочки, докачусь на улице минус 16. Глянул я в фильтр топливный. И на дне все белым-бело вечер. Мне, конечно, уверили в том, что топливо уже зимнее, до 25 градусов. Но искушать судьбу я не буду. Куплю-ка я себе немножко жидкости. И прежде я ни разу нигде не вставал с соляркой. Давайте не будем портить эту статистику. Город Ферми. Вот здесь, на въезде, есть калиюшечка вот такая. Ну, здесь поменьше пошла уже, но, тем не менее, хрязь. Не, здесь вообще, можно сказать, ее нету. До этого, если обледенелая она, там прям ой-ой-ой, что происходит, потому что машина делает кач, кач, кач, вот так вот прям ее колышет всю. Сделайте дорогу, пермчане, пожалуйста. Что происходит? Я пытаюсь подняться в горку, но он не хочет подниматься в горку, потому что крутой подъем. Один уже сел, и я сейчас тоже за ним сяду, вероятнее всего. Так и есть. но тот парень как-то забрался. Уклон здесь прям такой неприличный. На первой передаче крадемся, буксуем. По чуть-чуть, но крадемся. Да давай, давай, давай, мой хороший. Нахрена себе подъем елки палки кто бы его отцепал-то еще? нагрузка ну, хорошая, но толку-то соточит -то как-то не особо. Почему вы не можете меня просто взять и объехать? Тут глупые люди. Включил блокировку, вторую в передачу. И ехать он не особо хочет. О, додумался, додумался наконец-то меня объехать. Вот за все время, что езжу, в первый раз вот так вот торчу. дорогой, давай мы хорошие. Поехали, поехали. Совсем прям по чуть-чуть идет. Я уже вот в эту вот пойду, скатился направо. Может здесь вот зацеп хороший будет, не ледяночка, но нет. Чего ж ты меня не обойдешь, дружок? А разогнаться, кстати, здесь не особо получается, потому что там в поворот это все дело идет. Совершенно по чуть-чуть прям это все дело происходит. Что-то парить непонятное вам там. Температура еще рабочая. Но парит. Давай, дорогой, чуть-чуть осталось. По чуть-чуть на механике идет родной. Тут ехать-то осталось. Давай разгоняться потихоньку, дружище. Почему машина позади прилипла и не хочет обгонять? Давай ему еще раз подам поворотник, что можно обгонять. Трясет, конечно, знал. Не хочет он обгонять, не хочет. Не, ну может он подсыпать захочет потом или еще что предложить. Я не знаю, почему он придет. Медленно, наверное, однако. Но что-то получается главное это уловить момент я не свое время но перешел на механику опять но тем не менее перешел главное не жарить джазу до отказу прочувствовать когда он катится или не катится то бывает ему даешь газу он начинает проскальзывать назад чуть поддаешь он уже начинает трогаться если ты не ну, нет без необходимости короче не стоит дофига оборотов давать при возможности переключить на третью. Я вот когда застрял в Красноярске, третью он мне быстренько сбрасывал, а на механике он не работал. Тяжело ему было. Ну что ты там? Ну что ты прилип там, старина? Ну давай кыш оттуда. М -м -м, домик. Ну, вроде бы это... Не-не-не, пробуксовывает рано. Ну, давай попробую третью. Давай, давай, дружок. Ну, по уже. Поехали, поехали, поехали. Потихо маслает. Пока можно рассматривать дома запрошенные. О, о, раскачался. Ты уже пасануть хотел в этой ситуации остановиться там. Ждать КДМ-ку, еще кого-нибудь, чтобы пришли, спасли меня какие-нибудь спасатели. Чип-чип-чип-чип идейл, -чип -чип -чип -мо. Ну что, почему? Почему вы меня не хотите обогнать просто, а? Поналиплю там. Так, все, переходим. Нет, пока не переходим на автомат. Давай-ка потихонечку здесь. Еще не весь подъем, он еще продолжается. лки-палки! Вот это попадалось. А чувак передо мной уже свалил в горизонт куда-то. Собиралась автомат однако. А у меня он я боком иду, короче, в гору. Тягач маленько Снесло ведущую ось на встречку. Сейчас распрямились. Все переходим на автомат. Йо, моё. Так, отключаем блокировку. Надо куда-нибудь это ехать в резину остудить что-то прям вообще как-то это напряжно все было что ты мне фигна еще сигналишь типа респект тебе за что я поднялся или что как это понять температура выше рабочая не поднялась это уже хорошо так нужно где-то пришортоваться я пчейку попил на самом деле кафе встреч Отлично, прям вовремя, вот прям сразу 200 метров от горы налево, вот, пожалуйста, пойду попью чай после таких стрессов. Двигатель маленько остыл, турбина остыла, сейчас резина остынет маленько, чай попью как раз и поеду дальше. Дорога на Нижний Тагил на самом деле мне напоминает чем-то дорогу на Кемерово с Новосибирска. Тоже там извилистая, волнистая, вверх-вниз, вот перепады есть местами, но... Вот этот вот подлянка, я вот населенный пункт не посмотрел, что за такой там за переездом начинается, такое подъемище. Прям подлянка нездоровая. Я еще хотел там снять то ли Дом культуры, то ли что это такое было красиво подсвеченный здорово выглядит, с колоннами такими белыми. Но, возможно, на обратном пути, если меня через другую дорогу не отправят. Какие елочки красивые. 0, кстати, минус 8. Расыпал бы кто а. едешь такой едер что ничто не предвещает как рез. резкий спуск 10 процентов написано и вот такой вот уход направо хотелось бы наката ему поддать маленького нет не зная броду не лезь в воду более четко смотрю на знаки что в первый раз по этой дороге еду был момент навигатор показывает четко прямо можно разгоняться Я смотрю там вот такие же красные знаки стоят кольцо которого на карте нет думаю, ну круто новые горизонты кстати в северную часть россии редко езжу Ну, нижний Тагил, это еще относительно такая северная Самая северная, что Петрозаводск, наверное, где я был. Мне пишет навигатор. Гора Качканар. Если кто-то что-то понял, кому-то это что-то дало, я за них рад, потому что я что-то Впервые здесь понятия не имею, что бы это значило. Самое унылое. Связи здесь почти что нет. Либо ее нет, либо чуть-чуть местами ешка, и это прямо удручает, потому что ну, в случае чего позвонить прям не получится. И вот так вот спиральки холмистые обрисовываем. Осталось ехать там что-то 160 километров, но у меня средняя скорость 60, и вместо двух часов я буду ехать 3. Населенный пункт Бисер. Позади меня стоит некоторое количество машин, встречная проехала со свистом, а эти сказали, ну что, говорит, слева-справа посмотрел и да поехал, вон кто поехал слева-справа. Я говорю, ну, ты, наверное, ну, тот чувак, который проскочил, не видел тот видеоролик, в котором газелька проехала на красный свет вот так же вот, и ее как мясорубку, через мясорубку пропустила просто. Куда вы торопитесь? ПДД написано кровью. Ну? Поехали. Пользуясь случаем, передаю привет любимому логисту. Кто-то мне маршрут не сбросил. А, оказывается, здесь не надо было ехать Надо было ехать через Екатеринбург Там более цивилизованная дорога Ну, в принципе, здесь грех жаловаться Никак через Киров какой-нибудь ехать Тут тут вот уже по ухабистее пошло до этого Прям вообще ровненькая была Грех не ехать Но прям холмистая, зараза да, Претензий как таковых-то и нет к логисту Закрутилась, завертелась, Юленька фигня бывает. Главное, что у меня перепробега нет, а остальное, ничего страшного. Вот и подходит приключение к концу. Но здравствуй! Здравствуй, Нижний Тагил! Как-то ничего, старина. галками. Кош, не осталось три километра до выгрузки. Нижний Тагил пока что встречает меня вот такими двухэтажными зданиями. Ну, зданиями. Домами. Чем отличается дом от здания? Электро. Какая-то непонятная штучка по пути. Время по местному. 23 с копейками. Почти полночь. Ну, вообще я почти приехал. Мне получается нужно мост проехать. Сделать там завитушечку, и все, мы на месте. Нижний Тагил! Вот это все! Или я на окраине где-то опять тусуюсь, потому что, ну, у меня впечатление, будто бы я где-то в Эскетиме, ну, ну, максимум в Бердске, потому что, ну, двухэтажные домики, и все. Я больше ничего не увидел, никаких пятиэтажек, ни девяти. А, ну, в принципе, вон там какие-то новостройки, походу. Я бы, конечно, сказал, что давайте посмотрим, но нет, мы нифига не посмотрим, потому что что, потому что мы налево поедем. Ну, четырехэтажки какие-то, и нифига они не новостройки, и как в Питере, что-то старенькое. Ага, мне вот сюда парковаться. А как отсюда выезжать, я завтра буду пустой, это вопрос. Ну, как говорится, решай вопросы по мере поступления. Один из вопросов, нахрена эти тачки там стоят, потому что я бы так. Оп! Вот, и, и задом бы зашел туда, но нет. А кого-то, я вот сюда под столпу заеду, погнали. И на этом мои приключения не завершились. Тут под уклон получается, стояночка. Побуксил немножко. Прям бедная моя резина. Я за все время что езжу, наверное, столько не буксовал, сколько за сегодня. Не, я, ну, конечно, перебарщиваю, но. Все равно неприятно, короче. Переходите в мой дом, мои двери открыты. Что происходит, собственно говоря? Я переночевал на стоянке около предприятия, меня отправили на другие ворота. Тут спуск и перед ним остановился, потому что если это не те ворота, но они еще не открывали их, то я бы уже вверх не поднялся. Понял, дяденька, хорошо. Окей. Что делают с паровозом? с вагоном почему то цистерна парит как эта процедура называется Пропарка. парка да что вы знаете про ограниченную видимость Меня сейчас за это запотеют зеркала и окна и все подряд Эх, задачка со звездочки говорит локомотив заедет перестановку сделает корень 10 минут отверстия какие-то там у него, через них все сочится может, так и надо. Я, я не знаю просто, как эта штука работает. Здорово. Но я определенно не попадаю вот туда. Надо будет как-то переезжать, а тут-то еще и буксирует за тонку. Здесь живет Кузя. Здравствуй, Кузя. Как ты, друг? Все, свои, свои. Та да ты золотой. Как твой ничего? Сиди, сиди, не прыгай, не прыгай. Сиди, дружок. Игры не прыгают. Ну не знаю, мне что-то там... Сидеть нельзя. Мало бы. Да бы. У меня только сладкая печенька тебе, а зубы заболят. Сложность маневру добавляет, помимо плохой видимости, скользкое покрытие. Поедем на блокировки. Сейчас мы кузе будку подвинем. Я уже почти обрадовался. Ходом так хорошо шел, но просела машина буксует зараза давай дружок а я и выкрутил уже все а, мост снесло короче он распрямился как надо сейчас доворачиваем идем Ну, так-то непонятно было, а руку уже показал ладошкой ко мне. Все, погоди, ходом. В рельсе уперся. Ну, да, ну, я понимаю. Да, старинный обставал, что надо на мойку заехать, но это бесполезно. Кузя пытается совершить подкоп и свалить отсюда, но он забыл немаловажные обстоятельства. Максим Андреевич, вечно тебя носит по каким-то заколукам, дурацким, непонятным. Ты говорит, доль забора направо, потом туда, налево. И куда я приду-то? -мо, думал свет-то ближний, а он нифига не ближний. Понял, понял. Но ну, я тоже просто почти к вам дошел, обратно возвращаться. Хорошо, спасибо, сейчас подойдет. Вот Та стоянка, где я ночевал, я ночевал, получается, на месте белого Мерседеса. Встал на ворота, меня потом выгнали, я морды туда где ман стоит сейчас заехал и поскользить вчера успел сегодня вроде бы относительно неплохо выехал уезжает он подъем такой прям неприятный девочка меня пропустила блондиночка стояла просмотрела нормально парализовался движение молодой человек а я маю синьюе но они можно не бриться вот с таким вот прибором на лице все четко максимально лояльно и адекватно приемщик попался топ шлеп и разбежались что-то на меня охранница с утра гаркнула прям так настроение маленько попортила я конечно не восприимчиво но все равно осадочек остался я же всегда с распростертым. Добрый день, здравствуйте, доброго здоровья, все такое проще. А потом... <связывая> так что... Люди, будьте добрее, и добро всегда вернется. Ну и... Ну и где? Ну и как? А, нигде и никак, надо сказать, сим-сим просто. 7... Сим... <связывая> Сработало! Пойду проверю, где там мои четыре стойки. Ёлки-палки, что на мушке, даже почти ровно встал. Ну вот и все, выгрузка была побеждена, сейчас главное гору преодолеть. Ты дружище, ты бы убежал куда-нибудь? ни разу не в тему. А, зацеп хороший, я тоже уж переживаю. Начал сейчас, мол, буксовать, начнем, и все такое. Не, все четко. Блокировку, кстати, надо отключить. И куда я сейчас? Стояночка нужна. Там, где я стоял стоять, охрана не разрешает. Да и пустой подъеме не залезу. В Нижнем Тагиле, кстати, некоторая архитектура напоминает город Санкт-Петербург. Ну что ты? Ну куда ты? Ну зачем ты? Не приметил большую машину, дядя? Ну приходится максимально широко брать, потому что я хвостом патриот могу смахнуть. Спасибо. Ребята, один в маске, другой нет. Дагил хлеб! Вот про это здание слева я говорю. Ну, когда намекал про то, что архитектура с Питером похожа. Тут наверху непонятное что. Похоже вообще на самом деле на этот на алтарь какой-то с выездной регистрацией или что-то такое. И вот эти панельки начинают с типичной девятиэтажечкой, пятиэтажечкой я пока в ту сторону прокачусь, может быть. Ну, откуда ехал, туда и поеду. Может быть где-нибудь найду притулиться местечко. Пока пешика пропускают, мы проскочим. Слева водоем какой-то. И рыбаки сидят. я думаю, что за оранжевая палатка такая. Думал, может площадь какая-то там. Ярмарка или еще что? Ну нет, просто рыбак сидит в палатке светоотражающей яркой. Я парковаться-то будем, Максим Андреевич. Тогда где-нибудь да где запаркуемся. Как говорится, решай проблемы по мере их поступления.